Алло. Алло, здравствуй. Здрасте. А с кем я общаюсь? А я с кем? А кто мне задает? Ну я позвонил, хочу узнать, кто ты. А я хочу узнать, кто ты. Интересно. Очень. Ну, ну да. <laughs> ну все же, давай начнем вначале с тебя, а потом переключимся на меня. У -у -у. А кто кому звонит? Ну вообще-то я к тебе. Ну, наверное, ты должен представиться сначала. Не, представлять зачем мне что-то. Могу сказать, как есть. Давай, говори. А, и что именно? Хочешь узнать именно меня или мое имя хочешь узнать? Ну, скажи, кто ты есть? А, Божественный Бессмертный Дух. Так. Так, ну, услышал? Ну. А теперь хочу узнать, кто ты. А, а как тебя звать-то можно? А имя мое, собственное Иван. Так. Так. Хочу узнать, кто ты. Живой мужчина, хозяин меня, Антон. Живой мужчина. Ну, а жизнь, скажи, пожалуйста, что такое ты понимаешь под словом «жизнь»? Ну, на эти вопросы я отвечал в прямых эфирах многократно. Ну, хочется вот сейчас мы с тобой общаемся, отодвинем все эфиры, всех остальных отодвинем. Только есть ты и я. Ну, только я... есть ты и я сейчас. Нет, есть, есть еще время мое и твое, Если ты, ты мне отнимаешь время. Ты, ты с какой-то любит... Переключаешься, живой мужчина, как ты определился, ты сейчас переключаешься совсем на иную тему, а говорится сейчас о тебе. О а самом главном, это о тебе. Можно говорить о чем угодно, но знать ты этого полностью, ну как можешь? Знать ты только можешь о себе, то есть самого себя. Лучше тебя, sí, тебя кто может знать? Еще раз вопрос. Так. Цель звонка. цель звонка узнать, кто ты. Узнал? Нет. Нет? Нет. Хорошо. Дальше. Цель не достигнута. А, ну, хочу еще раз попытаться. Ну, ходи дальше. Ну почему хоти? Ну почему ты режешь разговор? Без всяких на то причин, без всяких на то, знаешь, корыстных целей. А хочу узнать. Хочу да. узнать. Хочу узнать не только для себя, но для того, чтобы и ты понял для себя, кто ты. Ну ты хочешь, а я, а я, а я допустим, не хочу. Что делать? Это твое право, Божественное да. твое право, высшее да. право. Ну попытка-то была, все-таки я со своей стороны сделал все, что мог, попытался, а ты уже решил, как ты решил. Ты В том-то и дело, что ты попытался, ты применил пытки. То есть ты позвонил... А, ну хорошо, а, хорошо, как нет, правильно, я. хорошо. Измени меня это меня. слово. Хочу ли я общаться с тобой? З замени, замени, живой мужчина, замени это слово пытки, ну, попытался, да, на более доступное. Ну, то есть смысл, чтобы был бы правильный и вязался с твоим словом. Так это не мое слово, это ты сказал, попытался. Я сказал, да, я сказал, ты его... Ну, поставил под сомнение и объяснил, в чем оно заключается. Я а с тобой почему? согласен. А я с тобой ты... согласен. Стой, стой, ну, стой, стой, стой. А, да, так, как стою. А да подожди, е мо А почему ты говоришь, мне замени это слово? Почему я должен твое слово заменять? Вот, ты ну, заменил, у тебя альтернатива заменять? есть? Что? Ну, альтернативное слово есть, ну, альтернатива. То а есть, если ты знаю. считаешь, что это неправильно, да, я понимаю, у тебя есть пояснение этому. А есть альтернатива? Всегда должна быть альтернатива. Ты ее диалог умеешь вести, нет? Ну, хочешь сказать что-то, слушаю. Так я говорю, ты перебиваешь постоянно. Слушаю тебя. Ты из чего взял, что я считаю, что это плохое слово или его следует заменить? Я такого не говорил. Ты пытаешься свое мнение выдать за мое. Многократно уже так пытался. Может быть, может быть, в этом моя ошибка, может быть, я согласен. Ты мне начинаешь приписывать то, что я не произносил и не говорил и не делал. Но все-таки ты дал объяснение а, слово попытался, что это значит подразумевается пытки. Я согласился. То есть нет угу. противления, нет противления твоему пояснению. Вот так можно сказать. Ну, а почему ты хорошо согласился, и при этом ты мне даешь прямое указание, типа, замени? Я... Не, замени, я прошу, я прошу тебя. Слово «просьба» «прошу» не было. Возвучу сейчас, прошу тебя, замени. Ну, допустим, это твоя просьба, вот ты произнес сам... Хорошо, твое право, хорошо, я тебя услышал, твое право, я насчет этого подумаю, сам э, поищу альтернативу, чтобы знать. Хорошо, ты скорректировал в этом моменте. Так. Так. Ну, вернемся, ну, к, вернемся к тому, с чего начинали. Нет, давай вернемся к тому, Нет. Слову, где ты использовал к тому предложению, где ты использовал слово «попытай, попытайся. И да, попытался. то слово, которое тебе самому не понравилось, на то, которое посчитаешь нужным, и произнеси заново это предложение. но угу. Ну, это надо обдумать, и тогда да, я понимаю, о чем ты говоришь. Давай, жду. Ждешь, все-таки время есть. Хорошо. А, мо, у меня, мною действие было сделано, то, что как сам посчитал нужным, обратиться к тебе и задать такой вопрос. От меня, то, что, все, что зависело от меня, мною было сделано. Вот так. Это к чему? Ну, к тому, чтобы исключить слово пытки, попытался. Исключил я это слово. А к тому, что, что от меня зависело, а от меня зависело ровным счетом то, что позвонил тебе и задал вопрос, кто ты? Ясно. Дальше что? Ну, ты отклонил это? Чего отклонил? Ну, попытку мою... О, блин, видишь, попытка не надо. Попытку выкинем. Ну, все-таки это слова-паразиты, они вновь и вновь будут пытаться Подожди. одолевать нас. Ну, мы же выше них, так что Подожди. Подожди. будем дожду. Да, а, а это чьи паразиты? Мои или твои? Ну, если я их о -о -о озвучу, значит, мои в данный момент. Ну, а почему ты... Ну, это... это тебя, к тебе подсел паразит. Зачем тебе сказать слово это? Хорошо. Ты а, на него... Подожди, ты, подожди. Надо ну это говорить? Да что ж такое-то, а? Ну все, не, не, Вы это, не возмущайся. Вы говорите... Не, не возмущайся, Антон, не возмущайся. А слушаю тебя. Ты пор продолжаешь разговаривать, вместо того, чтобы помолчать и дослушать. Наконец-то. Тебе подсел паразит, э, заставил тебя произнести слово, которое ты не хотел произносить. Угу. Э, конкретно вот это, попробуй. Угу. Э, попытайся. А, да, попытайся, точно. Угу. Вот. И э, ты пытаешься после этого, тебя паразит заставляет э, сказать не, чтобы я это слово заменил. Ты понимаешь, насколько он тобой помог? Нет, это от, от меня. Я, я понял то, что ты сказал. Я принял это. Вот эту э, корректировку я принял. Принял то, что ты сказал. Это так и есть. Пытайся, это и есть пытка, да. Я с этим а согласен. Вот... Нет, подожди, я, я к чему веду? Давай уточним. Угу. Вначале ты ответил на вопрос, кто ты? Напомни? Да. Да. Напомни, как ты сказал? Божественный М -м. бессмертный дух. Так, вот теперь к этому добавляем с паразитами. Борюсь, который. Который борется с паразитами. Ты с ними борешься? Конечно. На татами или на, на ринге? Ну да, видишь это. Отказываюсь от них. Правильно ты говоришь, какие, какая борьба может быть. Отказываюсь от них. Пытаюсь, э, видишь, обратно пытаюсь. Стараюсь. Вот, стараюсь. Вот оно и есть, это слово. Оно придет. Мы же в информационное поле закинули этот. Ну жду в ответе. Вот. Стараюсь э, отвергать их. Стараюсь обходиться без них. Вот так. Ну вот. Ну вот. <laughs> К чему-то пришли. Не Хорошо. Не пришли, а пришел. А, ну, будет. Это да, пусть будет это. так. Я давно пусть прошу. будет так. Я тебя благодарю за то, что это все так произошло именно в данный момент, именно в разговоре с тобой. За что тебя и благодарю. Благодарствую. Вот. Ладно, рад был тебя слышать, пообщаться, пусть будет он такой разговор, ну какой есть, такой пусть и будет. А, а так вообще, рад был с тобой пообщаться, А можно вопрос? слышать тебя. Да, конечно. А я могу этот разговор разместить для всех? Конечно, твое право, высшее. Нет, я не говорю про мое право, я спрашиваю твоей воли. Да, мое право тебе дать тебе разрешение на это. Я... Я не спрашиваю, какой у тебя право. Я даю его тебе, Антон, я тебе даю его. Вот. И вот. поэтому тебе и говорю твое право. Нет, изначально. Когда ты говоришь, это, это, да это и есть согласие. Да -моё. Говори. А -а -а. Когда ты говоришь, у кого есть какие права, ты не, не проявляешь волю. Я тебя конкретно спросил: даешь добро? А ты мне начал разъяснять, у кого какие права есть. Ну, о а какой осознанности с ним можно говорить? Опять паразиты у тебя там какие-то? Тоб, тобой хранятся ли ты? Ну, вот ты мне их подкидываешь. Нет, надо их да? отвергать. Я подкидываю? Ну, так подводишь они... Я их выявляю и высвечиваю, а ты не видишь этого и не осознаешь. Как же так? Ну, так? ну, я же с тобой соглашаюсь, когда их выявляешь. Я же соглашаюсь, что они имеют место быть и от них надо отказываться. А вот тут вопрос. Ты ли соглашаешься или твои паразиты? Паразиты, я думаю, были бы против этого бы всего, потому как их, в принципе, после этого они исчезнут. <с> Если от них отказаться, они исчезнут. Они имеют место быть, пока мы ими, ну, так скажем, под них э, диктовку э, действуем. Ими э, руководствуемся, этими паразитами в своей жизни, в своем разговоре, в действиях своих. Нет. А когда от них отказаться... Нет. Их просто нет. Нет, не согласен. А, скажи, как думаешь? Если ты взял, пошел в лес и взял с собой топор, но ни разу его не использовал, это не значит, что у тебя не было топора. Ну, ты имеешь в виду надо знать и иметь еще навык? Нет, я имею в виду, что если. До тех пор, пока ты не снимешь с пояса топор, не сделаешь угу. действие, топор по-прежнему с тобой. Угу. Логично? так но соответственно паразиты если ты ими э, от них отказался угу. но не проявил свою волю что они тебе не нужны и до свидания я я теперь сам по себе мне не нужны всякие паразиты и чужие всякие навязывание чужой воли угу. до тех пор паразиты до сих пор с тобой и рано или поздно они будут проявлять себя и рано или поздно топор начнет натирать ногу или руку или, руку, или пояс порвется есть, Что я, предлагаешь я? Я ничего не предлагаю. Я тебе говорю, как мир устроен. А что делать, решать тебе. Ну. Ну так отказаться. Ну отказался ты от использования их. Но ну, они при тебе, ты имеешь в виду это. Да. Но они все равно при тебе находятся. Ну ты от них отказался. Но если ты полностью отказался, то есть их вообще не воспринимаешь, что их нет. Ну, их то, нет. Ну ты топор не используешь, он все равно на поясе висит. Так поменять сознание, что их вообще нет, и топора твоего также нет. От того, что ты осознаешь, что у тебя нет топора на, на поясе, это не значит, что топор исчезнет с пояса. Все зависит от тебя. Так нет, все зависит от тебя, от твоих действий, от твоих поступках, от твоей воли. А ты до сих пор воли не проявил, ты не сказал, что я в этих паразитах больше не нуждаюсь. До свидания. Нужды, нужды нет, да, отказываюсь от них, верно. Это неправильное проявление воли. Ты опять сказал, я топор использовать не буду, пускай висит дальше. Так, отказываюсь от их услуг вообще, в принципе, от, того, от их нахождения рядом со мной, воздействия каким-либо образом на мое сознание, на мои действия принятия решений. Отказываюсь от этого всего. Все то же самое, от, отказываюсь использовать топор, который висит на меня на поясе отказываюсь от ношения этого топора, отношения от нахождения их рядом, я же повторил, повторяю. Ты сказал, как ты не хочешь, а вот как хочешь, ты еще до сих пор не сказал. Ты, ты буквально говоришь, я хочу пойти в лес без топора, но при этом топор до сих пор там висит. Ты не сделал действия, ты не сказал, как ты хочешь. Да, верно, я уже сам разберусь, как я хочу, Вот, но без, без них, вот так. Ну, хорошо. Ты ты нару, на, нарубишь веток и разожгешь костер без применения топора, который у тебя до сих пор висит на поясе. А ты имеешь в виду, э, эти паразиты нужны для того, чтобы э, какие-то действия выполнять? Нет, я, Славь, я, имею, я имею положительные в, виду. в мою сторону. Нет. Я имею в виду то, что ты до сих пор не проявил свою волю, что ты хочешь снять этот топор с себя. Я же тебе третий раз и говорю, что я отказываюсь от отношения этого топора, от нахождения сол, этих, сол, рядом этих инструментов. Ой, ты не слышишь себя, ты отказываешься от использования топора, аппарата, но ты его не снял с пояса. От отношения его, от нахождения его рядом со мной, отказываюсь от этого всего. Его нет. Ты меня не слышишь? Хорошо, ладно, Антон. Ну рано или поздно сознаешь. Все, все придет в свое время, а также и ко мне может что-то и в твою сторону. В сторону так же. Все в свое время. А главное спокойно это все воспринимать, без всяких на то, раздражителей. А так все хорошо. Рад был еще раз тебе повторюсь с тобой пообщаться, слышать тебя рад был вот. Ну, дальше больше. Будем на связи, я думаю, еще на последний разговор как-нибудь созвонимся, пообщаемся. Добро, благодарствую. Всего... Благодарю тебя. Всего хорошего.